Всем привет! Прочищая канализацию, этот приятель наткнулся на целое состояние. После того как игра заканчивалась ничьей, этот баскетболист решил рискнуть и на последней секунде бросил мяч в кольцо, что привело его команду к победе. Когда у самолета отказала передняя шасси, водитель этого пикапа сделал невозможное для его удачной посадки. Выходя в открытое море, никогда нельзя терять бдительность, что на тебя может напасть акула. И этот приятель в этом убедился. Когда на улице плохая погода, иногда лучше вообще не выходить из дома. Некоторые лесорубы находятся действительно совсем на другом уровне. Эта зебра даже не поняла, как сильно ей повезло, что она не стала ужином для аллигатора. Вряд ли бы ему кто-то поверил, если бы он не снял все это на камеру. Хоть этот приятель и промахнулся мимо ворот, кажется судья все-таки должен засчитать гол для его команды. Эта семья медведей вышла на дорогу, создав автомобильную пробку, но оказывается они вышли для того, чтобы просто дать 5 водителю. Хоть и большинство лодок имеет молнии от воды, не очень приятно, когда она ударяет рядом с тобой. Вот почему таких людей называют камикадзе, ведь она даже не заметила, как сильно ей повезло. Похоже, что этот парень точно знает, как можно пропустить рекламу. Говорят, что молния не бьет два раза в одно и то же место, но этот приятель может доказать обратное. Таким талантом явно может обладать каждый. Это тот самый друг, который говорит, что не умеет играть в бильярд. Звучит безумно, но иногда даже в воде может быть тесновато. Этот парашютист хотел приземлиться на свободную площадку, но что-то пошло немного не по плану. Пиши в комментариях, когда удача оказывалась на твоей стороне. Кладся на этот плейлист, если хочешь увидеть еще больше удивительных роликов. А также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.